Исследователи НАСА высказали предположение, почему ученым не удается вступить в контакт со внеземными цивилизациями, несмотря на данные об их возможном наличии. Другие цивилизации вполне могли существовать на протяжении всей истории Вселенной, но все они уничтожили себя до того, как достигли той точки эволюции, которая позволяла бы вступить в инопланетные контакты. Причина в том, что любая разумная жизнь имеет глубоко укоренившаяся дисфункция. При этом, считают ученые, человечеству тоже может грозить исчезновение, в силу неконтролируемых причин. Падение астероида на планету, ядерная война, еще одна более смертоносная пандемия, неконтролируемый искусственный интеллект и изменение климата. Экзистенциальная катастрофа может поджидать землян, поскольку наше общество экспоненциально продвигается к исследованию космоса, Действуя как великий фильтр, явление, которое стирает цивилизация до того, как они встретятся друг с другом, что может объяснить космическую тишину. Экзистенциальный риск это угроза гибели разумной жизни, берущей начало на Земле. Или есть более мягкий вариант это решительное нанесение необратимого ущерба человеческой цивилизации, что лишает ее каких-либо надежд на развитие в будущем. Такого рода человеческая дисфункция может быстро снежным комом попасть в великий фильтр. При этом, такое вымирание может наступить быстро.